Не забывайте подписываться на мой канал YouTube и ставить лайки. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья. С вами Даниил Дваценко. Начинаю записывать формикс с нуля. Сегодня уже 82-я часть. Вот у нас... Сегодня опять снимаю с вебочкой я. К сожалению, в прошлый раз я не смог сделать пес победных людей, Потому что я проиграл последний 10 бой на видео. Вот. Кто не видел видео, то посмотрите. Но ну, кто видел тот знает. У убили там в конце. Вот. И я потом пытался отыграть снова. У меня ничего не получилось. Вот, 6 побед я сделал. Вот. То есть неудачная попытка была отыграть. Но я показываю только удачную. Последняя у меня сейчас удачная пошла. Вот. После этого я сыграл еще одну. После 6. И это уже удачная. 9 вот. побед я сделал. Без поражения, ребята, я сам офигелыш. Да, такое бывает у меня, но редко. <смех> редко. Обычно я по два делаю или по одному, хотя бы. Вот, если я вообще не, я дохожу сюда хотя бы. Вот. Я уже обещал, то что я буду снимать последний бой только. То есть, десятый бой. И сегодня я точно я уже уверен, то, что я сделаю Есть побед на колизей. Достижения надо выполнять. Вот Невозможный, несломленный. И кровожадный боец. Вот. Поехали. Сегодня я уже прокачал реакцию всем. Гонку сыграл. Бонус забрал. Поебашили. Играть последний бой. Надеюсь, я его затащу. Но если я не затащу, то я потом затащу. У меня, в принципе, запасит 2-3 боя даже аж. Так что если я проиграю, у меня, в принципе, не страшно даже проигрывать. Надо тащить, пацаны, надо тащить. Так, я нахожусь внизу. Внизу очень неудобно находиться, потому что я внизу на наверху это пучалька на самом деле. Тратить веревку, чтобы сюда уйти, тоже не хочется, поэтому просто сварочку ухожу сюда и все. <coughs> Сварочка тут решать будет. Вот, черный ворон под выносом небольшим таким. Надеюсь, он не вынесет никого. Смотрим за моим арсеналом. Далее паука, ледяного вертолет, пулемет и бунтеллом. Он ко мне пошел сюда вниз. Пускай идет ко мне, это его право, От его права. Так, качество ставлю повыше, хотя, знаете, вот, страничку не обновил и опять будет лагать. Ну, ладно, лаги небольшие, главное, чтобы видео было качественное, вот. У меня это важнее, как бы, да, чтобы видео качественное было. Так, смотрите, что мы делаем, мы опять уходим с парочкой, вот, потому что там стоять очень неохота мне. Вот, ухожу сварочкой, их ставлю охранника сюда, да. Чтобы он ко мне не пришел. Так, и, в принципе, ждем, ждем. Потому что пока что делать нечего. Хотя можно было вынести его. Ой, головоб. Можно было выназдать лишенотаму, да? Да, чуть не подумал. А, он антиутопка, когда у него там. да нормально? Так, смотрите. Сейчас будем выназдавать. Липучку ставлю сюда. Так, сок у меня атаки, атаки, атаки. Ну, в принципе, их тут хватит, надеюсь. Есть пяталет у меня. Так, сейчас тут надо сломать немножко мостик этот. Ну, надеюсь, я могу вынести его. Сок у него. В принципе, по идее, я должен вынести его. Да. Идеально, пацаны, идеально. Вообще четко получилось. Вот, такой вынос чётенький был. О, поехали теперь дальше. Надо выносить. Переход хода пошло, поехало. Так, э, смотрим, что у меня есть, в принципе. Чтобы дать выносы какие-то. Есть душемета, в принципе. Душемета могу его немножко на краешек подтолкнуть туда. Ну, к этой елке. На, на елку его скинуть на елку. А с елки уже потом выносим. Например. Но я не знаю как пока. Пока что не придумаю как. А Хотя можно попытаться там еще поставить минку одну на елке. Но потом надо вынести его как-то Сейчас посмотрим. посмотрим. Так, у меня пытаются утопить или на урон. Непонятно, что он хочет. У меня сейчас ходит персонаж Так, он замедленный. И я не хочу тратить средства. Вот. Потому что мне не пригодятся потом. Даже веревка пригодится. У меня, у меня и так мало веревок, чтобы найти потом, вынести его как-то. Но и тут стоять тоже не хочется мне. Беру антифриз, я надеюсь, я запрыгну сюда потом. Вот, чтобы я мог уйти хотя бы с подвыносом. Он опять ходит, сейчас он кирилет арбуз. Лица да? Надеюсь, мое лицо видно полностью. Там, что... Камера у меня такая, знаете, маленькая. Такая. Вот. Что, мое лицо еле-еле помешается в ней. <кх> меня пытается вынести, что ли, я не пойму. Он мог арбуз просто дать. Что он пытается сделать? Да, пытается меня заморозить еще зачем-то, а у меня антифриз. Но он не вынесет, мне кажется, он не сможет. Я же говорю, не вынесет. Зря, зря, братан. Сейчас был луч лазерный, я бы сейчас его туда подвинул и бы лучом как-то. Давайте сейчас попробуем его. Но я не уверен, опять же, это сложно. Так, ладно, сейчас попытаемся, короче, пацаны. По идее, по идее... Сейчас ходит вообще вот этот, да? Потом он ложкой я его как-то туда. Минкой на ложке как-то, я не знаю как пока что, не придумал как, но надеюсь я смогу сделать это. Конечно, это не так просто, как кажется, но у меня ходит черный ворон, сейчас я в принципе смогу, думаю, Так. Такой коротенький видос будет, наверное, получается, потому что, скорее всего, тут я уже точно выиграю. У меня в принципе есть охранник Блин, я не знаю, минку ставить или не ставить Сука у него Так, ладно, минку поставлю Я не уверен, пацаны, выносить Вообще не уверен, но у меня выбора особо нету Надо же хотя бы Ложка конченная Она может не успеть даже половины Уже половины его уже нету Да-да, могу не успеть еще, пацаны Ну, сейчас посмотрим Так Ну почти, почти ну я пытался, пацаны, хотя бы. Я говорю, вот-то пытаться а, Потому что вынести я не уверен был в выносе. Ну там сложно было вынести, на самом деле. его. Да. Нужно было хотя бы тогда на ложку -то -то такую мать, обычную, которая улучшенная. Потому что это говно вообще, на она даже не успела нормально. Я пока летел, я не успел там нормально встать, чтобы... Если была бы обычная ложка, я бы вынесла, потому что я бы успел нормально все сделать. А у меня, скорее всего, выносит, Да, пиздец, просто вынес, охуеть. Ладно. Ладно, окей, окей, я понял тебя, братан. Так, у меня, в принципе, что... Ш... Ну, могу сварку идти просто, да? Тут персонаж у меня стоит под выносом, таким небольшим. Место очень опасное, тут доброятно стоять вообще. Мне... У меня есть кот удар. Это а очень хорошее оружие на ХП. Что у меня еще есть? Барашек, летающий на ХП. Блок есть, если что у меня будет уронить, как-то то я блок и на злейгемис. все хорошо, пока что. А, на выносы у меня особо ничего нету, на ХП есть, на выносы нету Нет. Охуенно вообще, да? Замораживал его, чтобы он оттуда не ушел никуда. Либо если бы ушел, то не скоро совсем. потому что он замороженный будет стоять там, пускай стоит. Вот, отлично все пацаны. Да. Он переход дает на перса замороженного. У него есть луч. Что он, или что у него есть? Что-то. Ради этого он переход давал. Я в шоке с ним. Ради этого переход давать? Я бы не давал. Так, ну что, блок кинул или нет? Сейчас ходит зайчик, чтобы он рушил блок хотя бы что ли, чтобы... или овцу, или вертолет вообще Не, вертолет не хочу, потому что пункер лом можно пустить, поэтому, да Неплохо сработает Вот, пункер лом тут Заебись его за урона, в принципе, на хп почти, да что я тут не вижу Сейчас Вот, поставлю вот эту в штуку Индикатор урона чтобы видеть урон нанесенный противником полезная такая функция помогает иногда хотя Чем она нужна тупо чтобы просто смотреть и все на урон сейчас бы фейерверк я бы вынес его точно фейерверком так он что дал блок что ли лечон а. окей окей окей сейчас мы будем его уронить при помощи барашка вот этого вот, я думаю, сниму ему где-то ХП 100, может больше даже. Барашек такой улучшенный. Надеюсь, я что зайду вообще, если не зайду. Да, отлично зашел. Ну, почти 100 ХП. Ну, это мало сняло я ему, лучше бы я... Лучше бы я атакером, а, у меня бронер. Почти бронер. Лазерный луч, ну охуеть! А, он что, же... луч, Открыт. Это баг, пацаны, обычно луч закрыт должен быть. на ставке 300 на ставке дуэль луч закрыт на первые ходы А холле он сейчас открывается у него я в шоке, пацаны, из-за бреда языков. луч дали просто на шару, на шару ну ладно, ничего страшного А ходу боя не такой простой, как я думаю ну я не знаю, что делать мне нечем делать просто. ему даже урон нанести не могу, какой. -то. Чтобы нанести урон, надо потратиться как-то, дойти к нему как-то. Поэтому просто блок кидать тоже нет смысла пока что. Ну, пока что, да, не... я не знаю, что делать, пацаны. Как-то все тупо... Совсем уж тупо все как-то происходит. Сейчас пойду к нему, короче, к этому... Кто у него это? Зайц у него, да? Кролик. От э, Бронер. Очень плохо то, что у него бронеры еще пришелец у него. Я на хп тут не выиграю, наверное, мне кажется, на хп будет реально сложно его добить. Одна в принципе, вполне шансов на меня есть. На хп, смотря что-то, что дадут мне при оружии. Блин, ну пришелец очень опасный у него, пасенос. Вообще нечего делать, пацаны. Я пока не знаю, просто нечего. У меня просто три веревки, их надо потратить 2 минимум, чтобы отсюда выйти как Да. Пчалька. Арбуз. Я бы арбуз дал этому, короче, вот этому капюшону, но... Я не знаю как. Вот в чем проблема моя. Там еще охранник у него внизу. Давайте сейчас попытаемся что-то сделать. У меня не улучшенная веревка, и я, скорее всего, не залезу сюда. Давай, залезай нахуй. Короче, я беру... Ну ладно, вертолет просто, что ли. Да. Мне это очень не нравится, пацаны. мне это вообще напрягает все. То что. У него бронеры все, блин, еще пришелец, вообще мне не нравится. Ещ охранник поставил твой. И по хп я проигрываю даже чуть на один хп я проигрываю. Ладно, у меня есть шанс, в принципе, вынести. Антиутопка есть у меня. Сейчас бы антиутопку, блин, я бы вынес его, пошел бы. Вот. Но... Но я как-то не уверен. У меня нет ее, да? У меня нет антиутопки. И сейчас, скорее всего, он отсюда уйдет. А, еще замораживает меня. Промазывай хотя бы. Это хорошо, что промазал, братан. Это хорошо. Экстренный. Вот экстренный я возьму. Отлично. Экстренный вообще затащил сейчас, реально, пацана. Сейчас пойду к тебе и буду тебя уронить. У него бронер, опять же бронер. Кролик. Броня, который меня бесит тоже. Так что у него команда хорошая, пацаны. Сейчас кролика мы будем жарить, нахуй. На костре, нахуй. О. Надеюсь, я выиграю, пацаны. Если я не выиграю, то, в принципе, не беда, как бы, но... Время-то идет, я хочу быстрее выиграть этот бой. Чем быстрее я выиграю, тем лучше, конечно же, да, будет. У меня два боя еще в запасе есть. Он ставит атом, скорее всего, направо. Да, либо налево куда-то. Чтобы потом меня вынести, да? Ну этот персонаж, да, у него хорошо стоит, он как бы ни отсюда не уйдет никуда. Бля, я в шоке, пацаны, он еще взял эту защиту вот это плохо на самом деле, потому что я взял. Да, я не играл э, где-то два дня на калезе, поэтому сейчас я не очень разыгранный. А это он сам себе хуже сделал, мне кажется. Не? Ну не знаю. Ну, вообще не знаю, но я могу в принципе теперь, а могу вот эту штуку дать, чтобы она его утопила, она не утопит его даже. Короче, здесь какая блокиратор сейчас с собой, он сейчас будет жрать регенит как сучка. мне это вообще не нужно, пацаны. пускай он вход тратит, чтобы блок сломать мне, это вообще не нужно сейчас вообще, чтобы он жрал, что-то регенил он себе, поэтому пускаем, либо рушит блок, либо либо не рушит, я буду бить его. Что он делает? Он, хочет, он хотел ящик сломать, чтобы ящик сломал э, карту. чтобы потом меня вынес вот сюда. Это, конечно, умно, но это немножко даже глупо. Че сказал только что? Глупо и умно. Ладно, проехали. Короче, тупо, короче, немножко было. Вот. Сейчас я могу, в принципе, добить зайчика этого, только надо выйти отсюда как-то. Да блин, застрял нахуй. О, короче, трачу веревку, пизду. Это будет очень долго. Да понятно, короче, все. Я просто вот так сделал, потому что я не знал, что делать, и в торопях я использовал тут или нет. на 100 хп я пока что выигрываю главное убить пришельца если у него нет экстренного телепорта то в принципе я его добью как-то сейчас бы еще бы чтобы не было антиутопки этой ну это защита от воды я бы точно выиграл тут ну блин я не уверен то что я сейчас ее... вынесу его как-то я не вынесу его все равно я знаю Вертолет какой-то хотя бы. Да нет. Все равно не вынесу. Так, ну что, пацаны, что мы делаем сейчас? Мы его пытаемся зауронить. зайчика этого хотя бы. А лазерные барьеры есть. Отлично. Барьеры тут тоже могут зарешать немножко. Так, ну пока что я не буду его... Я хотел просто сейчас пираньи запустить, но они не вынесут его. Из-за воды, блин, все, из-за воды из этой... Ой, из-за воды... Ну да, из-за воды, из-за топки, из-за этой. Поэтому все так плохо. Ну, блок стоит мой, он пока что зарегится. Может никак. Скорее всего, сейчас он уйдет просто сваркой отсюда, да? И это я ненавижу. Он отсюда уходит. Либо он возьмет экстренный какой-то. Ну да, сваркой уходит. Но далеко не уйдешь сторону. равно. Лол. Ну да, чуть ушел. А, сейчас, чтобы как бы. Я не должен не должен убивать этих двух персонажей. Я не хочу убивать их этих двух, потому что, блин. В принципе, можно попытаться его.. Ладно, пока не буду. туда им все к этому? Кто сейчас ходит? Кто сейчас? А если этот. Тот, э, левый, короче, ходит сейчас. Не пускай пираньи просто пираньи пускай его зауронят. Нормально, они зауронили его и. Скорее, сейчас он скоро утонет. Скоро. Надеюсь. Дали сотку, но блок пока что стоит у меня еще, да. Соточку я пока что не заберу. Даже сам не заберу, потому что, блин, у меня нету веревок. Средств мало очень. Он пытается зарегениться. Надо было быстрее добивать как-то, блин, а я... Даю шанс ему зарегениться. Сейчас все будет, сейчас все будет. Я этот бой уже точно выиграю, я чувствую, прям, что я его, потому что, блин... Потому что у него сейчас персонаж тупо утонит Да, все, утонит сейчас. Вот соточка это хреновая, на самом деле. Потому что он ее возьмет, а я могу взять ее. Могу блок дать, могу блок дать, в принципе, да. Блок я дам точно, потому что ты заколебал, он же регинется Мне это вообще не нужно сейчас. Да. Поэтому блок просто и все. И выкуси, как говорится. Вот, oh, в принципе, видосик не такой долгий, просто уже, поэтому монтировать будет легче мне, вот. Ну, прослеход уже, если меня вынесет арбузом, да, или фугой на шар, да, или что-то там еще, сдали... но у него броник, он, он, он на хп не убьет никак, броником-то никак вас не убьешь, братан, так что выкуси. Так, ну в принципе сейчас его добиваем как-то, только как 100 хп все-таки надо придумать как-то добиться. Можно коктейль, его убьет коктейль. Как думаете, коктейль его убьет? Я вот не уверен, что коктейль его убьет. Ну может убьет, а может левис убьет. Но это не левит, это пулемет. Ну почти. Ну, блин, я пытался, пацаны, ну. Но... Я не знаю, сейчас меня вынесет как-то еще дадут арбуз или фугаску, или что-то такое, что карту ружит сильно очень, то... то меня пизда будет, пацаны, у меня останется один персонаж, и, и как бы это будет плохо очень, поэтому надо как-то посадиться туда, и вынесет. Еще сотка до сих пор там лежит, блок пропадет, он и возьмет и зарегенится, и будет крысить, поэтому, блин, вот, все в конце всегда на этой решает все. В конце всего везения. Даже ты можешь в один перс играть, и тебя будут попадаться, короче, сотки одни. это будет тащить. Ну это заебись, у меня сейчас не вынесет даже, да. себя убил. Так, все, отлично, пацаны. Что мы делаем? Надо думать. О, кстати! Чтобы ты не брал сотку, чтобы ты не крысил никак. Я сейчас замораживаю, ложкой беру сотку. Так, сейчас я должен успеть все сделать, конечно же. Я хочу еще успеть его зауронить хоть чуть-чуть. Но я не успею, походу. Очень мало топлива у меня. Может, успею как-то? Я не знаю. Но это вряд. 20. 10. Отлично, пацаны. И он еще заморожен. И я сейчас его роботом, почему-то, буду убивать током. Заебейсь, заебейсь. Тут я понимаю. <кх> еще одну сотку дали. Они прикалываются, да? Или тут... Это... Ха-ха. <с> Ару просто, пацаны. Ару он сделал он, короче двойным кликом нажал у себя и он взорвал себя. да это круто я понимаю но он мог там еще сотку взять там крыть еще Ну. не получилось у него это хорошо это хорошо награда весь победы сделал награда пацаны 8 рубинов 1300 фулус 1300 пацаны. это очень круто 25 реакций 100 опыта кирка. Кирка мне нафиг не нужна. Вот, это тоже мне пока что не нужно. Ничего. Жалко, очень жалко, потому что я пока на ставки не хожу. Так может быть я и, и бы воспользовался бы ей киркой. А штучные я ненавижу, пацаны, уже. Не люблю, слышно. Коробка еще хорошая, такое оружие, но. Сейчас уже никто не пользуется, мне кажется. Даже коробки, они уже стали непопулярные в игре. Вот такой персонаж у меня пиздатый, но... На ставочки я пойду еще не скоро, как бы, да, у меня 19 тысяч фузов. фузов, у меня глубина есть. Вот. Поэтому я, в принципе, могу позволить и скупить очень много чего, все что угодно почти куплю. Вот. Но я пока что покупать не буду ничего, вот. пока что просто коплю, а дальше посмотрим, что я буду покупать. У меня, в принципе, все-то есть, как бы, что мне нужно пока что. Вот. Порты все, средства перемещения, балки, не помню, даже где-то. В общем, все у меня есть, в общем, да. Нет, агнеметы я не купил. Барики купил, по-моему, охранники у меня даже есть, смотрю. А, один охранник. Да, один охранник, барики полностью купил, по-моему, да. Газовый. Ну, в принципе, да, вы все помните, то, что я покупал кувалду еще. Ранец у меня полностью купленный. Поэтому все у меня с этим хорошо. Даже вот я купил Кота Удар. Но Кота Удар я там, по-моему, там мне делали спецпредложение. А я три голоса, удар. По-моему, положил, купил код удар. Вот. И я уже по традиции. Сейчас я буду в камера играть. пытаться сделать еще 10 побед подряд. Точнее 9 побед я, если ты показываешь сюда на видос. Как только я сделаю 10 побед подряд. Ой, 9 побед я, сразу я включу видео вот, и начну записывать новую серию. Ну, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на паблик. Добавляйте ко мне друзья. Вот. Всем удачи.